Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жавниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про разбор АБЦ-схемы, связанной с бессонницей. Это э, просьба одного из моих подписчиков. Вы пишите в комментариях темы для видео, я снимаю. Поэтому, если хотите, чтобы я снял видео, ответив на ваш вопрос, сформулируйте его четко в комментарии и ждите новых видео. Подписывайтесь на канал. Итак, в первую очередь нужно понять, что когда человек собирается идти спать, проблема заключается в том, что у него всего два варианта – засну, не засну. Это проявление черно-белого невротического мышления, которое приводит к возникновению страха ввиду того, что человек убежден достаточно сильно, что он не заснет. И, соответственно у него могут быть даже предыдущие ночи которые это подтверждают но это не имеет значения потому что проблема здесь заключается в том что человек не видит других вариантов и поэтому так сильно убежден в негативном варианте я рекомендую сейчас для вас у кого есть такая проблема следить за мной и записывать Прямо сейчас поставьте на паузу возьмите листок и ручку или откройте блокнот в телефоне и давайте запишем с вами сначала в первую очередь это по abc схеме потому что что связано с бессонницей событий, это может быть несколько событий, то есть ситуация с бессонницей, это я иду спать, а вдруг не смогу заснуть, это тревога, сейчас мы это более конкретно сформулируем, соответственно, следующее, это если я не высплюсь, в большинстве случаев люди боятся не самой бессонницы, а того, что будет дальше. Как я себя буду чувствовать на следующий день, если не высплюсь? Как я буду работать, если не высплюсь? И э, могут быть еще, допустим, какие симптомы или самочувствия будет с утра. То есть ваша задача, помимо бессонницы, разобрать в таком же ключе и остальные последствия, связанные с бессонницей, которые вы для себя видите. То есть, в первое, вы должны перестать бояться, что, э, что будет именно, вы не уснете, да, то есть, что будет много вариантов. Но также вы должны перестать бояться даже того, того варианта, что вы не уснете этой ночью. То есть вы не должны видеть других негативных последствий в этом, расписав также по вариантам. Итак, по А, Б, схеме. Большая буква А, пробел, тире, пробел, подумал пойти спать. Следующая строчка. Большая буква Б, пробел, тире, пробел, а вдруг не смогу заснуть. Большая буква С, пробел, тире, пробел, а, тревога. Вот это А, Б, С схема. План пойти спать это событие, связанное с пойти спать. Подумал пойти спать, а вдруг не смогу заснуть с тревога. Дальше, в этом ключе, на основе правил разбора АБЦ-схем, мы разбираем с вами по вариантам: какие есть варианты, как вы можете спать этой ночью. То есть мы должны расписать все варианты от плохого до хорошего, как вы можете этой ночью проспать. Итак, начнем. Первый вариант. Не смогу спать совсем. Пишите первый вариант. Не смогу спать совсем. Второй вариант должен быть чуть-чуть лучше, чем первый. Допустим, засну на час под утро. Второй вариант. Просплю три часа за всю ночь. Следующий вариант. Просплю меньше половины ночи. То есть если мы берем ночь, допустим, 8 часов, вы проспали меньше 4 часов или меньше 4,5 часов, это меньше половины ночи. Следующий вариант просплю полночи. Следующий вариант просплю больше половины ночи. Почему мы пишем так, а не по часам? Потому что это более убедительные варианты, более жизнеспособные, более адекватные. Потому что просплю 2-3-4 часа это практически никогда не влияет. Дальше, просплю больше половины ночи. Теперь, если вы проспали больше половины ночи, следующие варианты должны быть более сложными. То есть, допустим, вы проспали всю ночь, ну но как проспали? «Буду долго засыпать, несколько раз проснусь, с трудом засну снова». Следующий вариант. «Буду долго засыпать, пару раз проснусь, с трудом засну снова». «Буду долго засыпать» – это опять же следующий вариант. «Один раз проснусь, с трудом засну снова». «Буду долго засыпать, несколько раз проснусь, быстро засну снова». «Буду долго засыпать, пару раз проснусь, быстро засну снова». Буду долго засыпать, один раз проснусь, быстро засну снова. Быстро засну, несколько раз проснусь, быстро засну снова. Быстро засну, пару раз проснусь, быстро засну снова. Быстро засну, один раз проснусь, быстро засну снова. Быстро засну, а здесь так, смотрите. Буду долго засыпать и просплю до утра. Быстро засну и просплю до утра. И вот так вот постепенно мы с вами от самых негативных вариантов перешли к самым позитивным. Если кто-то записывал, то там, наверное, порядка 15 вариантов у нас получилось, может даже больше. И вот теперь... Вы видите варианты, которые есть, и теперь давайте сопоставим. То есть, вот прям вы видите над... записанные варианты. Определите из этих расписанных вариантов, какой вариант у вас был в прошлый раз, когда вы спали. Ну, то есть какой вариант у вас был этой ночью. В большинстве случаев люди, когда начинают сопоставлять, они говорят: ну, у меня был вариант на самом деле, что я долго засыпал, три раза я проснулся ночью, и с трудом снова заснул. То есть у него какой-то промежуточный вариант. Конечно, у вас может быть не самый вариант хороший, не самый плохой. Здесь дело в промежуточных вариантах. Ваша задача убедиться, что чаще всего в жизни происходит именно промежуточный. Если вы сейчас видите, что у вас произошел какой-то восьмой, например, вариант, то более вероятно, что этот же восьмой повторится и сегодня ночью. Но когда вы начинаете идти ложиться спать, зная, что в прошлый раз был именно восьмой вариант, он вас гораздо меньше пугает, чем первый, что не смогу спать вообще всю ночь. В результате этого гораздо меньше испытываете беспокойство перед самим планом пойти спать. И когда вы ложитесь в кровать, ваш уровень тревожности ниже, чем был недавно, потому что вы, во-первых, видите варианты, во-вторых, больше верите в восьмой вариант, что он снова повторится. Это позволяет вам снизить то самое нервное напряжение, вызванное повышенной тревожностью, которое и не мешает вам нормально спать. То есть спать вам мешает не проблема со сном, а ваше представление, что будет бессонница, которая вас пугает. Вот весь парадокс. Поэтому, когда вы расписываете варианты, ваша тревожность снижается, и вы подходите к ситуации, чтобы ложиться спать, гораздо спокойнее, что позволяет вам получить еще более лучший вариант, например, десятый. Когда вы просыпаетесь и сопоставляете, о, вчера уже был десятый вариант, он еще меньше пугает еще больше, еще больше как бы, уверенности, что повторится между восьмым и десятым. Это дает еще меньше беспокойства, и вы перед сном чувствуете себя еще более расслабленным и еще лучше спите. И вот таким образом мы создаем позитивное подкрепление, когда предыдущие ситуации подкрепляют ваше правильное восприятие будущих планов. Постепенно это позволяет нормализовать сон, то есть, конечно, он не будет идеальный, вы должны это понять, потому что если у вас есть в целом повышенная тревожность, то чтобы идеальным сделать сон, вы должны быть абсолютно спокойны. Плюс у вас должен быть определенный образ жизни, в котором вы устаете физически и необходимо восстанавливаться, вы нормально питаетесь, там много других нюансов. И вот здесь задача заключается в том, чтобы таким же образом, как мы сейчас сказали, вы проработали другие ситуации, связанные с бессонницей, ситуации, связанные с своим восприятием к другим ситуациям. То есть все, которые вызывают беспокойство, их надо разобрать. Вот и все. Потому что все ваши проблемы – это всего лишь количество таких ситуаций. Для того, чтобы это сделать, у вас есть таких три пути. Я всегда говорю об этих путях. Три пути. И они на самом деле подходят любому человеку. Даже четыре. Четыре сегодня уже. Значит, первый путь. Вы можете пройти мой курс психотерапии вместе со мной. Ссылка в описании. Вы можете пройти курс психотерапии с обученным психологом. Это в два раза примерно в два раза дешевле. Ссылка в описании. Вы можете приобрести платный видеокурс с полной технологией работы. Ссылка опять же в описании. И бесплатный вариант смотрите мои видео на канале. На самом деле там очень много полезной информации. Ваша задача погружаться в эти видео, изучать, применять это все и использовать их на свое благо. Как видите, для каждого из вас есть решение. Главное, любым из них вам стоит воспользоваться. Определите, который вам подходит и воспользуйтесь. Я дальше жду ваших комментариев, на какую тему вы хотите получить ответ. И напишите, что вы думаете по поводу этого разбора, как это на вас повлияло. Спасибо за внимание, друзья. Всем пока.